Для создания начислений за услуги образования в обработке рекламных действия по студентам вначале необходимо сформировать список студентов, которым нужно начислить денежные средства за услуги образования. Для формирования данного списка нужно задать условия отбора, которые находятся в левой части настроек данной обработки. Настройки можно открывать и скрывать с помощью синей ссылки в левом верхнем углу экрана. При нажатии на ссылку «Скрыть настройки» панель настроек сворачивается, название ссылки меняется на «отобразить настройки». При нажатии на ссылку «отобразить настройки» панель настроек снова появляется на форме, а название ссылки меняется на «скрыть настройки». напротив некоторых отборов установлен флажок. наличие данного флажка говорит о том, что отбор включен и поиск по нему происходит. поля отборов, которые включены по умолчанию, то есть флажок стоит при открытии обработки регламентных действий по студентам, не рекомендуется отключать. Это может привести к некорректной работе программы. Выключенные поля отборов можно включить, установив напротив них флажок. Поля отбора осуществляют поиск значений из документов, регистрация договора, договор, а также сведения по студентам справочника учащийся. У полей отбора «Учебный год», «Организация», «Факультет», «Сценарий», «Статья оборотов» происходит поиск значений из документа «Регистрация договора». Зависимость полей отбора от полей документа регистрации договора происходит по следующему принципу. Организация, указанная в отборе, это организация, указанная в документе. То есть, если мы укажем для отбора значение «Унесенные ветром», то найдутся все договора, которые заключены в организации «Унесенные ветром». Сценарий влияет на то, из какой вкладки будет проверяться наличие данных. Для сценария по договору оплата на вкладке ⁇ График платежей ⁇ Для сценария по договору начисления на вкладке ⁇ График начислений ⁇ То есть, если в отборе указан сценарий по договору оплата, то поезд найдет те договора, у которых есть строки в регистрации договора на вкладке ⁇ График платежей ⁇ Для значения сценария по договору начисления найдутся договора со строками на вкладке ⁇ График начислений ⁇ Отбор учебного года нужен для поиска документов, у которых на графике платежей или начислений есть строки, период которых входит в период, указанный для отбора. Например, если мы хотим начислить сумму за 2016-2017 учебный год, то найдутся все данные для начислений за услуги образования, у которых в строках графика регистрации договора указан период с сентября 2016 по июнь 2017. Статья оборотов. Данный отбор необходим для того, чтобы найти только те документы, которые соответствуют начислениям за услуги образования. В документе регистрации договора реквизит статьи оборотов указывается в строках графика платежей и начислений. Поэтому для отбора статьи оборотов должно быть указано значение из группы БДДС с названием «Поступление от реализации образовательных программ высшего образования». Согласно назначению отбора факультет происходит поиск под подразделением, которое соответствует ЦФО, указанного в строках графика регистрации договора. Соответствие подразделений можно посмотреть в разделе «Финансовое планирование» в подразделе «Установка соответствий» в пункте «Соответствие ЦФО и подразделений». То есть, если в регистре сведений соответствует ЦФО и подразделений ЦФО и Институт данка из бизнес-класса соответствует подразделению Институт данка из бизнес-класса, то при выборе значения отбора для поля Факультет Институт данка из бизнес-класса найдутся все регистрации договора, у которых в строках графика указано ЦФО, Институт данка из бизнес-класса. Поля отбора, состояние учащегося, форма обучения, уровень подготовки, специальность курс осуществляют поиск значений и сведений по студентам сведения по студентам есть справочники «Учащиеся». Данный справочник можно открыть, если выбрать раздел «Услуги работы производства». А в этом разделе пункт «Учащиеся». Сведения студента можно посмотреть в разделе «Данные учащегося» на вкладке «Текущее состояние». Если на данной вкладке указано несколько столбцов, то данные берутся наиболее актуальны. К примеру. Если есть данные с периодом за 2015 год и данные с периодом за 2016 год, то значение будут проверять из колонки за 2016 год. Поле отбора «Договор в архиве закрыт» проверяет наличие галочки в архиве «Закрыт» в документе «Договор». Галочка указывается в левом нижнем углу данного документа. Поля по умолчанию для поля отбора «Договор в архиве закрыт» Указано значение, которое исключает из списка студентов договора, которые закрыты. В поле отбора счет ДТ указываются счета 205 и 205 а в которых по 9 проводится начисления за услуги образования. Данный отбор нужен для того, чтобы знать, какая сумма уже начислена по договору. Если сумма, указанная в строках графика регистрации договора, будет равна сумме, которую уже начислили, то данные по такому договору не будут отображаться в списке для начислений. Количество учебных периодов. Данное поле отбора не влияет на поиск данных по начислениям. Он нужен для указания верной суммы к начислению. Более подробно о нем вы сможете узнать из видео, как правильно указать значение для поля «Количество учебных периодов».